Всем привет! В последнее время я слышу очень много споров, очень много высказываний по поводу жизни в Советском Союзе. И меня немного коробит одно из утверждений, которое, на мой взгляд, не имеет права быть, не имеет места быть. Вернее, человек, скажем так, имеющий некий опыт и достаточно обширный взгляд и логическое мышление, он, в принципе, не должен говорить о таких вещах. Поясню. Я довольно часто слышу, что... В Советском Союзе был так называемый социализм. То есть присутствовали социальные программы, которые на безвозмездной, бесплатной основе. Вот хочу, чтобы вы обратили внимание именно на это слово, именно на это словосочетание бесплатное, безвозмездное. Они получали якобы квартиры, медицинское обеспечение, образование и многое другое. Так вот. Сразу для тех, кто не понял, для тех, кто не знает и для тех, кто отстаивает подобного рода точку зрения, я хочу заявить, бесплатного ничего не существует. Если вы видите что-то бесплатное, как вас уверяют, что это безвозмездно, это даром, да? как в мультике всем известном было сказано, безвозмездно, то есть даром, так вот этого не существует, и то высказывание, то... Та поговорка, скажем так, которая звучит следующим образом, бесплатный сыр, он только в мышеловке, это абсолютная истина, это абсолютная правда. Ничего бесплатного не существует. Если где-то кто-то, пусть даже волонтер на улице вам бесплатно что-то раздает, то вы должны понимать, что кто-то жертвует этим ради вас. То есть, чтобы вы что-то получили бесплатно, кто-то отдает свое. Кто-то оказывается в минусе и... В случае с волонтерами это очень наглядно и очень просто и очень понятно. Потому что тут видно, кто конкретно жертвует собой, своим временем, своими знаниями и какими-то средствами денежными ради того, чтобы вы что-то получили бесплатно. Так вот, в Советском Союзе, как и в моей родной Республике Беларусь, в которой я, гражданином которой я являюсь, и нередко слышу, что вот это некий оплот маленький Советского Союза, что вот тут якобы что-то как было там, как было тогда, меня это, конечно же, подбешивает периодически, потому что это неправда, это ложь, это заблуждение, но в лучшем случае заблуждение. Ничего бесплатного тут не существует. Человек, который силой захватил власть и ныне продолжает пытаться руководить моей страной, и тот самый человек, который несколько десятилетий находился у руля, он все время говорил о том, что в нашей стране бесплатное образование, бесплатная медицина, ну и так далее и тому подобное. Бла-бла-бла. Вообще известное такое выражение есть. Бла-бла-бла. Почему? Потому что э, откуда это все берется? Кто оплачивает медикам, кто оплачивает преподавателям и прочим? Кто, кто вообще? Откуда берутся финансы? Они возникают из воздуха? Нет. Система государственная, она существует таким образом, чтобы у одних брать, а другим отдавать. И то, что лживое государство, лживое правительство, оно выдает нечто зажелаемое, то есть реальное зажелаемое, это неправда. Бесплатное образование всегда оплачивалось из ваших налогов. Бесплатная медицина, так называемая, тоже всегда оплачивалась из ваших налогов, из поборов, из взносов. Когда э, в Советском Союзе, я помню, я ездил в пионерлагерь, и моей маме давали путевку, и профсоюз оплачивал э, большую часть стоимости данной путевки, то вы должны понимать, что, во-первых, я уверен на 100%, моя мама никогда не получала полноценную оплату своему труду, она была водителем. Она никогда не получала должную заработную плату, она получала заниженную ее часть. И то, что у нее открыто официально да, отчислялась зарплата, зарплаты, там подоходный налог, там какие-то социальные, страховые выплаты, там процентные шли отчисления на пенсию, естественно, там еще на что-то, на больничный. это мы то, что мы видим, то, что происходит открыто. Но вы забывайте о том, что предприятие с каждого работника до скажем так, выдачи ему расчетного листа до показания ему открытых каких-то платежей и взносов, и отчетов, и налогов, да, выплат, оно само производит отчисление в необходимой форме в пенсионный фонд и, скажем так, в прочие какие-то организации, в том числе и начисляет заработную плату по каким-то государственным нормативам, по схемам, которые были установлены исключительно правящей элитой. Вы не получите никогда, работая на госпредприятии, вы не получите должную оплату своего труда, должную вам по-настоящему, по коммерческой расценке, заработную плату. Вы никогда не будете знать себестоимость, настоящую истинную себестоимость товара. В этом заключается суть аферы, суть вот этого мошенничества и махинации, которая присутствовала всегда в Советском Союзе. Опять же, многие люди забывают о том, что, ежели профсоюз оплачивает раз в год какую-то там путевку, ребенку, да, или маме или папе, ну, родителям в, в тот же санаторий, санаторно-курортное там, лечение, отдых, профилактории, <coughs> Так вот, вы забываете о том, что, чтобы профсоюз за вас что-то оплатил на предприятии, для этого, как минимум, вот одно из начислений, одно из поборов, один из поборов, это... Взносы, членские взносы в данную организацию. И они уплачиваются ежемесячно. Ну, там, определяется, уже по квартально, там, ежегодно, раз в полгода. Как вам удобно. Но в любом случае вы платите взносы в тот же профсоюз, в ту же партию, в которой состоите, и многое другое. Это помимо налогов, помимо нечестного начисления оплаты за вашу работу, за ваш труд. И после этого мне говорят, что кто-то там в Советском Союзе бесплатно раздавал э, квартиры. Такого не было. Для того, чтобы получить квартиру, вам нужно было прийти на какое-то предприятие, отработать там, по-моему, минимум 10 лет. Ну, если вы не являетесь каким-то начальником мелкого, среднего или высокого звена. Там у них совершенно другая была история. А в противном случае вы должны были работать многие годы, стоять на очереди, ради того, чтобы получить вот эту вот бетонную халупу, холобуду, халубу там, называйте как хотите то же самое и здесь сейчас у нас в Беларуси нет никакого бесплатного образования нет никакой бесплатной медицины более того то что они называют бесплатной медициной или образованием это все достаточно усредненного качества и не имеет каких-то международных э, сертификатов не, не имеет ни, никак не котируется где-то там за границей то есть это для внутреннего пользования вот то что люди занимаются в институтах там школах это зубрежка Ладно, там, если профучилища какие-то, они хотя бы получают какую-то э, механическую профессию, техническую, и они таким образом могут потом позволить себе найти, ну, какую-то такую ручную работу. Но, если ты хочешь выучиться на какого-то специалиста, и по итогу ты понимаешь, что в той же Европе, там, в США, в Азии, вполне вероятно, ну, кроме Африки, наверное, твое образование нигде не будет котироваться. Во-первых, какой в нем смысл и тратить, отдавать несколько лет, и опять же, если ты получаешь, как вот у нас сейчас в стране, если ты получаешь так называемое бесплатное образование, которое все равно по факту оплатили твои родители, родители других детей, но в любом случае деньги уходили в бюджет. И ты получаешь это образование, и по итогу ты должен еще и отработать. То есть там есть такая штука, как... Распределение. То есть, от, от, отучившись 5 лет якобы на бюджете, ты по итогу должен отработать несколько лет на государство в том месте, куда они тебя пошлют. Это рабство? Да, конечно же, это рабство. Так где тут можно говорить о социальной какой-то программе, о социализме, о социально ориентированном государстве? Это абсолютная ложь. И, в принципе, такой пример можно привести, ну, сопоставить можно все что угодно. То, что было в Советском Союзе, если вот люди, как я, 70-х рождения, да, мы прекрасно помним жизнь в Советском Союзе, мы коснулись ее достаточно глубоко и э, были уже в осознанном возрасте, и кто-то из нас учился, кто-то из нас работал, но мы прекрасно помним, что тогда было. Можно сопоставить. Да, когда сравниваешь копейки, там оплату за проезд, оплату коммуналки по соотношению с заработной платой, заработной платой, то, конечно, кажется, что оно ниже, нежели сейчас, Ну хорошо, что-то ниже, да, кредиты выдавались, было проще, там, какие-то рассрочки, еще что-то, но не стоит забывать, что в Советском Союзе были другие огромные проблемы, которые нивелировали все вот эти якобы типа плюшки. Мы забываем про искусственно созданный дефицит, который существовал в Советском Союзе. Товаров было в избытке, но был искусственно создан дефицит, который порождал теневой рынок, который повышал цену, который порождал коррупцию, взятничество, понебратство и многое другое. То есть там свои были темные системные моменты. И опять же, вы забываете о том, какая это была закрытая страна в плане информации, в плане перемещения, передвижения. И тебя заставляли, и был закон о тунеядстве, и был закон о сексуальных отношениях, и многое другое. И уж не дай Бог вам что-то сказать на, на кого-то из правящей элиты, хоть что-то. Люди разговаривали только на кухне. И если говорить там сейчас о свободе слова, то, конечно же, несмотря на то, как подавляют ее, вот как минимум в моей стране, беспредел просто творится. Власть абсолютно преступная, и она наконец-то сняла маски и показала свое лицо. Но я сейчас не буду об этом говорить, как бы, кто следит за новостями, тот прекрасно понимает, что сейчас происходит в моей стране, именно в моей стране, не в их, потому что они узурпаторы, захватчики, гестаповцы, фашисты, это какие-то бандиты в масках, это какие-то преступники, которым плевать на конституцию, на уголовный кодекс, эти судилища, которые проходят над людьми, когда совершенно непонятно что творится, не, нет ни доказательной базы никакой, или есть лишь да, какая-то обвинительная составляющая, которая отправляет человек сразу же на нары, либо штрафует его какими-то грандиозными суммами, без, без возможности ему оправдаться. Ну ладно, это сейчас у нас тут творить свое, сейчас не будем трогать эту тему, это отдельная история. Так вот по поводу Советского Союза, да, лишний раз я хочу вам обратить ваше внимание еще на то, что вот в Европе сейчас можно обратить внимание на, извините за Каламбург, обратить внимание на Скандинавию, на ту же Норвегию, да, к примеру. Сейчас США не будем касаться, хотя там тоже этого хватает. Так вот, норвегия это одна из тех стран, кстати, в Скандинавии таких стран несколько, в которой социальные программы, в которой социализм, он присутствует в серьезной мере. Там есть действительно бесплатное образование, То есть, ну как бесплатное, оно, понятно, что оно за счет налогов, что оно за счет государственного, скажем так, инвестирования, государство добывает полезные ископаемые и деньги уже там распределяет в бюджете таким образом, чтобы граждане могли иметь бесплатное где-то образование, где-то медицинское обеспечение, где-то там какие-то еще дополнительные программы, видимо, там для пенсионеров, для инвалидов, там по транспорту, еще по каким-то вещам, но... Так же, как в Эстонии взять. у них, Да, по-моему, в Эстонии у них бесплатный транспорт для граждан страны. Но это ведь не значит, что он бесплатный. Откуда он оплачивается? Или что вы считаете? Что кто-то приходит на работу бесплатно, кто-то бесплатно предоставляет транспорт, кто-то бесплатно предоставляет топливо, кто-то бесплатно строит дороги, и все это функционирует для того, чтобы кто-то другой бесплатно ездил, катался на этом. неважно гражданин или нет. Но нет, такого не существует. Есть и круговорот денег в стране, в государстве, в экономике, где с одной стороны собирают это налоги, это поборы, это какие-то там прочие платежи. Опять же это штрафы, опять же это дополнительное отчисления. Но и потом уже этот бюджет распределяется. Вот то, кто существует действительно в Кайф себе, это чиновники чиновники там, и прочие представители, в каких-то силовых ведомств структур. Потому что я вот сейчас вакансии смотрел, там это вообще кошмар. Простым людям предлагаются вакансии э, до 200 долларов заработной платы. Ну, можете себе представить, как, как человек будет зарабатывать столько и как он будет жить. Но это ненормально, это неестественно для любого человека. Конечно, это вызывает некий эмоциональный всплеск отрицательную реакцию и когда ты видишь, что представителям тоже силовых структур предлагают заработную плату минимум в два раза больше добавок к этому льготный кредит обеспечение жильем там иногородних, предоставление там каких-то ипотек и отдельное медицинское обеспечение на обслуживание в, в специальных клиниках, которые по принадлежат данным ведомствам. Ну это да, это конечно же тоже бесит, это все коробит. Но опять же вы должны понимать, это все из бюджета. Бюджет формируется только за счет народа. То, что там торгует государство с кем-то, но тоже это... Если у страны, там как, как у моей страны, нет особо полезных, а, особо много полезных, извините, тут сверлить, не знаю, слышно вам, не слышно, полезных ископаемых, то государство в принципе не может шибко так зарабатывать, но это тоже не показатель. Надо найти месторождение, надо их разработать, надо добыть, надо транспортировать, там переработать, подготовить, только после этого продать. И, и все равно, в принципе, по существу, это является собственностью, ну в моей стране, собственностью государства. А вообще, по-нормальному, там как в Норвегии, это должно быть собственностью народа. Тогда это шло бы действительно какие-то социальные программы, как в той же Норвегии. В итоге мы получаем. Государство, в котором эти социальные программы работают. Однако Норвегия не кричит об этом, как об этом кричал СССР. И говорил, смотрите, как у нас тут все прекрасно, как живут люди. Точно так же, как в моей стране. Ну вот Нынче на протяжении там более двух десятков лет один человек кричал, бла-бла-бла. Смотрите, у нас тут все для людей бесплатно. А давайте мы из тех, кто не работает, еще и налоги будем брать. Так называемых тунеядцев. Но это ненормально. Это... Так вот, миф самое основное о том, что в СССР было бесплатно, в СССР было хорошо, в СССР было мирно-безопасно и вообще, это на самом деле миф. Да, были моменты, я готов согласиться, что-то было где-то чуть более удобно, что-то было где-то чуть более проще, чуть более доступней. Может быть даже дешевле в соотношении, если там с современными, с нынешними ценами со соотносить или с другими странами с какими-то. Но социальные программы, они всегда оплачивались людьми, просто человек не видел, это было не напрямую, и поэтому человек, может быть, недопонимал, ему можно было пыль в глаза пустить, и человек мог подумать, что это действительно кто-то там, где-то там волшебник какой-то оплачивает, а ты получаешь это бесплатно. Ничего не бывает бесплатного, поймите. Вы за все за это платите. За плитку на улицах, за асфальт, за, за фонари, за деревья, за озеленение. За все платите вы. За то, что вывозят мусор, подается вода, там, э, за то, что менты вас избивают, за то, что судьи вас судят по поддельным, подложным, по каким-то там э, делам фальшивым. Это все вы платите, понимаете? никто то там другой. И упырь, который сидит в кресле президента который там, выдумывает какие-то варварские, рабские законы. Он тоже полностью содержится государством, то есть, то есть вами. Вы его кормите, и его охрану, даже трусы, которые на нем одеты, это вы их оплатили. Я гарантирую вам на 100%, что не он их купил на свою зарплату. Чушь полная. Вот. И кушает он сладко, и спит он сладко, и все у него отлично. Поэтому, чтобы он не говорил, вот я отдельный ролик запишу по поводу стабильности. Тоже достаточно интересная и смешная тема, я думаю, вам будет интересно послушать. Ну а по поводу вот бесплатной жизни и всяких пряников. Кстати говоря, в США всегда существовали социальные программы. Так называемая часть социализма, грубо говоря. Некоторые ее факторы, некоторые ее элементы. И они весьма успешно работают. И США не кричит о том, что вот смотрите, у нас есть социальные бесплатные программы, которые там государство обеспечивает. США в этом плане всегда было более честно. Там, когда ты покупаешь какой-то товар, там указана цена, а на чеке, когда ты покупаешь, ты переплачиваешь, потому что ты в дополнение к этому платишь еще и налог. И он напечатан сразу в чеке. И это очень важный момент, когда человек видит тот налог, который он платит. И он понимает, и он может требовать государства, следовательно, почему у нас вот там дороги плохие или еще что-то, потому что я-то уплатил налог, денежки пошли в казну. В чем проблема? И опять же, выборы и открытые, и честные, когда... Человек может принимать решение, может сам определять, кто у него должен быть в администрации, кто должен рулить дорогами, кто там правопорядком заниматься. Если это выбранные должности, то тогда и вместе в этом локальном, в провинции, или в районе, или в регионе там будет некий порядок, потому что люди сами выбирают, и человек радеет за то, чтобы его в итоге в следующий раз тоже выбрали. То есть он, он в принципе не только обязан, но он готов отчитаться по каждой копейке, которую на него потратили из бюджета. Когда открытая система поборов, налогов, сборов, то тут все как бы просто и ясно. Когда нет, то тут возникает платформа для того, чтобы вот эти сказки плести о том, что что-то там бесплатно. Да нет ничего бесплатного. И опять же, если посмотреть на тот же СССР, вернуться, то качество медицины ну, низкое было, конечно низкое. Образование ну, тоже было низкое. То, что там подавались какие-то системные знания, ну, вот, хорошо уложенные, укомплектованные, они лучше, может быть. Может быть, по сравнению с современной подачей знаний, я с этим спорить не буду, но это ведь не значит, что они хорошие в любом случае. То, что это было лучше, чем в других странах, в определенных, да, согласен. То, что к нам ехали учились из стран третьего мира, так это и сейчас происходит. Но из стран третьего мира всегда ехали и учились в страны, где мало-мало неплохое образование и где можно его получить за бесценок, ну, за бесценок оно дешевле и оно доступнее. И ну, как бы, в Гарвард, наверное, или куда-нибудь в Кембридж подороже будет поступать, правильно? Вот поэтому, наверное, исходя из таких понятий и действуют те, кто приезжают учиться вот в подобного рода стран, как моя, как как Советский Союз приезжали учиться, там, из Африки. Но это же не показатель того, что «Ох ты, смотрите, трендец! к нам столько африканцев приехало, и там, и, и студентов из Монголии, только потому, что у нас, значит, типа, самое лучшее в мире». Ну, это тоже это несопоставимое какое-то сравнение, совершенно нелогичное. Просто так было выгоднее определенной категории людей. И то, что в СССР было полное отсутствие информации и блокада, то, что было отсутствие передвижения, свобод, высказывания своего мнения, и коммерция, опять же, в Советском Союзе она как таковая отсутствовала. То, что жили верхи, жили элиты, то, что обычный рабочий люд, ему вот кидались какие-то типа псевдопряники, и все, на этом все было закончено. Поэтому не стоит жить в иллюзии, не стоит... Э, какие-то сравнения, да, возможно, но это не показатель. Так что имейте в виду, э, первое, бесплатного не существует. Если вам кто-то говорит, что что-то бесплатное, значит он вас либо уже обманул, либо собирается обмануть. Вот, Далее, э, сравнение. Было ли в Советском Союзе хорошо? Нет, не было. Если были какие-то определенные моменты, которые по сравнению с сегодняшней жизнью на данный день вот в наших бывших постсоветских странах, государствах, если сравнивать, если они выглядят лучше, нежели сейчас в данных государствах, извините, опять же за Колумбов такой запутанницу, то это тоже не показатель того, что это лучше. И самое главное, я не хочу таким образом сказать, что там, предположим, в Норвегии лучше жить или в США лучше жить. Нет, я в данной ситуации об этом не говорю совершенно. Просто не акцентирую ваше внимание, что подобного рода социальные программы, некие отголоски социализма, скажем так, они присутствовали и присутствуют в ряде многих стран, в том числе капиталистических, самые что ни на есть. И поэтому говорить, что социализм там э, здесь, и что он работает, это будет неправильно, это будет неточное высказывание, это будет ну, это будет обман, это будет ложь, потому что Опять же, чтобы утверждать такие вещи, надо прям приводить конкретные примеры на цифрах, на конкретных отраслях, и тогда это, наверное, будет иметь хоть какой-то вес. И аргументы... Аргумент, извините. В общем, это будет подкреплено аргументами. Что же до другого? Ну и все. В остальном СССР это было исключительно кровожадное, диктаторское воинствующее, такое воинственное государство, которое всячески зажимало своих граждан, зажимало своих людей, держало их в изоляции. Это была система. В принципе, сейчас я наблюдаю вокруг нас, вообще везде и у нас в том числе, ту же систему, некорректно говорить о том, что где-то платят больше, значит там жить лучше. Нет, к сожалению, экономическая система, финансовая система, она устроена таким образом, что человек, получая где-то там больше денег, он в итоге больше денег и распыляет вокруг себя. У него забирают через налоги, через поборы, через коммуналку, там еще через что-то, через медицину, через образование, то есть из него в любом случае высасывают. Если взять, к примеру, страны с сильной кредитной системой, да, то там, да, присутствует иллюзия того, что человек имеет полноценное благосостояние. За счет чего это добивалось? За счет ипотечных программ с низким процентом, за счет системы крепкой системы кредитования, когда кредиты доступны, кредиты в полном объеме человек может получить в любое время в нужном количестве и приобрести себе буквально за один день там, дом, машину, мебель, шмотки, там, все, что необходимо. В том числе и потребительский кредит, когда он там идет покушать себе, покупает его не пользуются наличными в принципе. Но вы должны понимать, что таким образом человек на десятки лет повергает себя в рабство. То есть он возлагает на себя обязательства, которые не позволяют ему свободно перемещаться, свободно как строить свою жизнь, будущее, карьеру. Опять же, может быть, как двигаться в своем саморазвитии. Почему? Потому что человек обречен. И если он работает на какой-то работе, он боится ее потерять, он готов... Работать с утра до ночи. То есть это, это рабский труп, труд, это та же рабская система, которая заставляет человека находиться в конкретных, э, в узких, каких-то системных э, рамках. И не позволяет ему выйти за эти рамки, не позволяет ему свободно себя чувствовать. Понимаете? Человек тот же раб, просто система выглядит немного по-другому. Но суть от этого, она по факту не меняется. Ну не меняется. Если на одном предприятии, чтобы получить квартиру в Советском Союзе, человеку надо было там... 10-15 лет отработать, только после этого, там отстояв в очереди, он получает квартиру. Он тоже не хотел уходить с этого предприятия, так как он понимал, что вот он тут, очередь, у него он получит квартиру, у него будет какое-то будущее, там пенсия и прочее, прочее. Но он как-то двигался по какой-то, если она была, там карьерной лестнице. Точно так же и в западных странах. Ты берешь кредит, то есть ты сразу себя облагаешь обязательствами и в последующем тебе хреново двигаться. То, что. Важно, знаете, о чем судить? Важно судить о, если сравнивать, предположим, человека из одного государства, одного строя, из другого, из третьего, из четвертого, из пятого, и поместить их, рассматривать примерно одинаковые условия жизни, ну, там, питание, проживание, транспорт личный, там, еще что-то, вот в равных условиях их разместить, и по истечении месяца, сопоставив затраты, доходы и затраты, посмотрите, сколько у человека в итоге остается в процентном соотношении от заработной платы. Вот тогда, наверное, вы будете иметь более честное представление о том, что же на самом деле человек зарабатывает. Потому что если он зарабатывает и потом все это же в течение месяца сливает, а иной раз у него еще и не хватает, ему приходится власть в долги и человек попадает в бесконечную долговую вот эту кабалу, то, конечно же, это, это кризис, это проблема, это, это каторга, это кошмар. Все, это утопия, понимаете. Поэтому неважно, 5 тысяч долларов ты получаешь, 10, если ты все эти десять или пять тысяч или 100 долларов, ты их отдаешь без остатка в месяц, чтобы выжить, чтобы прожить в этом государстве, в этой стране, в этом городе, и при этом не живя там, не разбрасываясь направо налево бабками, там, не пожирая красную черную ложками, то извините, это ненормально. Значит, ты просто немного получаешь, ты живешь в такой системе, в которой много платят, но много и забирают. Поэтому это будет более правильно, это будет более честно по отношению к любому зрителю, к любому собеседнику, если вы будете именно таким образом рассматривать ситуацию. Надеюсь, мне, ну, к сожалению, видите, опять я сумбурно излагал свои мысли, тороплюсь, опять же отвлекает это сверление сумасшедшее, бесит оно меня просто, а времени категорически мало. И хочется изложить мысль, поделиться с вами, записать скорее, побольше. Ну, видите, как получилось. Можете судить строго, я не буду против. Спасибо, что смотрели. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Будет интересно вас послушать. Всего доброго.